Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте. Проект называется Vionix В общем, что у нас интересно в данном проекте? Сейчас мы это быстренько все рассмотрим, все обсудим. Как здесь, скажем так, анонс небольшой. Для чего это создана данная монета? Vionics это как бы для оплаты там короткие, и быстрые сделки, там контакты тому подобное. Скажем так, условное депонирование. Прием платежей, там подарков, то есть там лотерея. В принципе, с помощью, скажем так, данной монеты можно будет пересылать, оплачивать, все что угодно делать. Как бы здесь написано, просто создали ссылочку, да, то есть э, смарт-контракт получается такой небольшой. То есть вы будете знать, что у вас все защищено. Не будете ни о чем переживать, просто отправляйте, делайте перевод и скажем так, все. Шито-крыто, все работает четенько у нас. С этим понятно. Здесь мы особо на этом останавливаться не будем. Также супер быстрый сервис. Все у нас опять же защищено. А и также еще такой небольшой момент. Также разработчики сделали анонс: что после окончания пресейла, чтобы не было инфляции, либо там не сливались монеты. Там, знаете, да, как бы еще больше добавлять доверие к проекту. Они будут делать сжигание монет, они спалят из своего примайна примерно на 300 или 400 тысяч монет что это не может радовать так, что у нас по дорожной карте по дорожной карте у нас запуск проекта маркетинговая компания, скажем так листинг на биржах, создание белой бумаги тут конечно не совсем у них еще по пунктам все определено что они сделали и что они в будущем будут делать то есть они еще, видимо, не совсем обновили сайт. Также там листинг по сервисам, опять же, биржи и тому подобное. Ну, в принципе, как бы все по стандарту. С этим мы пропускаем момент, идем дальше. Здесь кошельки, да, Windows, Linux и под iOS. Можно посмотреть, код. зайти на GitHub, полистать файлы. Так, спецификация самой монеты. Алгоритм это у нас Quark. Как видите, да, у них там будет запущено 10 мастер для стабильной работы системы. То есть 150 тысяч монет, в общем, у них там идет, это как пресейл будет, потом 50 тысяч на аирдропы и баунти. Пов, именно где можно было майнить, это с первого по тысячный блок. Конечно же, это, знаете, в первых секундах только его срывают, этот блок. Ну, Поэтому у нас только остается, как правило, это инвестиции, там, баунти и аэродропы. Еще можно также урвать много монет. Как видите, да, время блока 60 секунд. В принципе, с этим все понятно у нас. Ну порт, порты нам, как бы думаю, не особо нужны. Да? Время подтверждения. 30 подтверждений для осуществления транзакций. На мастером надо 10 тысяч монет. С этим у нас понятно. Что у нас по мастернодам расписывают. Как видите, да, я говорил примайн 300 тысяч. На мастернодам нам надо 10 тысяч монет. То есть на пост нам надо тысячу монет, чтобы начать постить монетку. В принципе это небольшое количество. И с тем как будет сыпаться награда, я скажу, с тысячи монет думаю тоже так довольно таки неплохо будет сыпать. Потому что у нас распределение идет 70 на 30, и 80 на 20. Ну и, соответственно, будет потом награда, скажем так, изменяться. Также и по блокам сначала. Больше и больше цикл, потом меньше. Ну и они, по-своему, построили награду за блок. В принципе, по спецификации у нас здесь, как бы, на этом все. Также есть Discord, Twitter, форум Bitcoin Talk анонсик есть, можете зайти посмотреть. И, как же, скажем так, Light Paper. Также можно посмотреть полистать и там немного ознакомиться то есть там полностью да, скажем так с данным проектом дождемся конечно белую бумагу полностью но думаю light paper это не особо так интересно будет так же как и white paper в общем мы этот момент пропускаем дальше попадаем мы на bitcoin talk, как видите да у нас запуск 2 декабря анонс был более тысячи просмотров в принципе Проект, как видите, да, популярность набирает, уже 6 страниц просмотров, то есть люди пишут, они ему оставляют хорошие отзывы. Такая же информация, в принципе, как и на сайте, поэтому ничего здесь сложного нету. Просто по стандарту, по корой высокий, можно, скажем так, сделать инвестицию и потом на этом хорошо заработать. Даже можно зарабатывать до открытия биржи, как я вам не один раз уже говорил. Так... В общем, что у нас еще? Мастернода Тренд заходим, да? Здесь показывается, опять же, статистика какая. Кому интересно, там тоже ссылочки будут в описании. Сможете зайти, полистать, посмотреть. Как видите, да, актуальный рой. у нас на данный момент это, получается, 9000. За 4 дня у вас окуп, окупается полностью мастернода. Потом это ждется. Биржа на бирже торгуется, либо вы можете найти кому-то раньше ее спихнуть, эту мастерноду. Возможно вы там заработаете там еще 2-3 мастерноды. Тоже можете по дискорд каналам пошариться, там еще где-то. И в принципе это все торгуется. Делайте небольшие там, скажем так, наценки где-то на где-то скидки. И у вас будет покупать. Поэтому не всегда обязательно дожидаться биржи. Чтобы торговать потом монетой. Как видите, да, стоимость мастерноды 0.9 биткоина. Ну, при теперешнем курсе это хорошая цена, то есть 3 за мастерноду это нормальная цена. Как видите, да, стоимость одной монеты, это у нас 32 цента выходит. Ну, с этим вроде бы все понятно. Также опять все ссылочки здесь есть. А, на, скажем так, мастернода coin news заходим. Здесь информация, конечно, еще Чуть-чуть подтупливает. Но тут пока сразу высоту блока. С какого покой сейчас у нас идет. Средний. То есть где у нас сейчас блок примерно средний идет. Какая сейчас идет награда. То есть сколько будет получать пост майнинг. То есть вы допустим 1000 монет заимели. И каждый раз вам будет прилетать по 9 монеток. В принципе это как бы нормально. Пост пакет стоит. Я не помню кажется. 0.09 или 0.08. Короче копейки он стоит. Но опять же, даже можно с постпакета неплохо так будет заработать. Вот что я хотел сказать. Давайте зайдем еще на Twitter. Да, как видите, на Twitter у них тут все-таки активность все-таки есть. Twitter их не развивается. Уже 841 подписка. И как я говорил, да, это сейчас у нас постпакет стоит, скажем так, 0.09 BTC. Так, в общем, не знаю. Как бы поэтому все, У них на стадии приселов идут, уже дошли до стадии присела, когда идет мастернода по 0.9 почти по одному биткоину. Поэтому ждем дальнейших анонсов выхода на биржу, посмотрим, как это будет, скажем, все в дальнейшем торговаться, и все это будет работать. Поэтому с таким роем, это, скажем так, краткосрочные инвестиции. Те, кто хотят быстро заработать, вы можете быстренько, скажем так, вложиться, на этом заработать. Кто, конечно, стремается, либо у кого-то нет там больших денег для инвестиций, можно найти и постпакет при сегодняшнем курсе на биткоин. Это вообще копейки. И можно даже торговаться, скажем так, в дискорд-канал. В общем, по проекту мы вроде бы все посмотрели, все рассмотрели пишите свои комментарии, что вы думаете насчет данного проекта, поддержите видео там подписочкой на канал, лайком. Ну а пока мне там все, давайте всем удачи, всем профита, всем пока.